Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Вот такие джунгли! А это всего лишь только одни диплодении. Сегодня в своем видео я хочу вам показать свою коллекцию диплодении. И немножко расскажу вам, какие сорта и об уходе расскажу, конечно же, как я за ними ухаживаю, что они любят. И что они не любят. Вот такие вот они у меня наросли. Ну, начнем с этой моей большой. Она у меня в моей оранжерее самая первая, можно сказать. Ей лет шесть. Она со мной живет. Вот такая она выросла. Конечно же, я ей делаю обрезки. И все равно куст очень большой. И горшочек уже такой у нее довольно крупный. уже. Сорт в интернете смотрела, называется Вардо Класси. Вот если кто-то знает правильное название этого сорта, можете написать мне в комментариях. Она у меня вообще такая уже большая. У меня есть видео про нее на канале. Если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. Это моя белая диплодения. У нее был вообще куст такой огромный, просто выше меня ростом. Я ее просто, знаете, нарастила. Она такая очень пушистая была. Но при отъезде напал на нее клещик. Я ее обрезала. Вот укоренила черенок, который вы сейчас видите. А ту я, конечно, не смогла спасти диплодениум. Вот, она у меня тоже заложила бутоны. Она цветет, я уже заметила, позднее, чем вот, допустим, бордовая. Она начинает сначала весны цвести. А это на, наоборот, как-то осенью закладывает бутоны. Ну и весной, конечно, может. Сорт, к сожалению, я тоже не скажу. Это диплодения тоже где-то ну, лет 5 пять, лет. Пять тоже около шести, так же, как и той. После того, как я набралась опыта и поняла это растение, что оно любит, как за ним ухаживать правильно, я решила, конечно, расширить свою коллекцию. И здесь, как говорится, остапа понесло. Сейчас у меня 9 сортов диплодении. Я, конечно, их очень сильно люблю. Мне нравится это очень растение. И для меня, мне кажется, оно неприхотливое. И цветет очень красиво и продолжительно. Типлодения, или как ее еще называют, мандевила, это очень красиво цветущая лиана. Я просто знаю, что она у многих не цветет. Но это, конечно... Все-таки требуется какой-то опыт набраться с этим растением и понять, что ей нравится. Ну, во-первых, я могу сказать сразу, это освещение. Она любит довольно-таки яркий, яркий свет, но притенять ее нужно от полуденных лучей солнца. Она хорошая цветунья. Все зависит от вас. Все в ваших руках. Ну и продолжим по сортам. Ну вот, как у меня некоторых сортов, конечно, названий нет. Ну давайте начнем вот с такой красотки. Это варигатная, моя диплодения. Она цветет желтым. У нее уже вот здесь вот бутончик появляется. Она у меня будет цвести. Сорт называется Лютея Тропикал Дрим. Очень красивое листья. Даже если она когда не цветет, она очень смотрится декоративно. Цветы у нее красивого желтого цвета. Следующее диплодения. Сорт называется Супер Трупер. Это махровая розовая, листья у нее такие очень красивые и такие, знаете, вот если платье за нее потрогать, у нее такие очень гладкие глянцевые листья, а у этой такие бархатистые. Она у меня, конечно, завязала бутон, я вот только сегодня это обнаружила и сейчас вот не могу просто найти. Скоро она должна зацвести, и я обязательно либо сниму а, видео, либо выставлю фотографию сообщества. Это диплодения розовая, у нее просто розовый такой цветочек, вот он скоро распустится. К сожалению, тоже сорт у меня утерян, так что пишите мне в комментариях, если кто-то знает, как этот сорт называется. Я буду очень рада, если вы мне напишите его название. Очень красивый розовый яркий цвет такой. Следующее диплодение сорт Диамантина Паутцетрин. Это желтый цвет. Я выставляла, когда она у меня цвела в сообщество фотографии. Очень такой, знаете, насыщенный такой желтый цвет. Она, к сожалению, сейчас не цветет, но у нее здесь вот есть, конечно, еще бутончики. Скоро будут. Следующий сорт Космос Вайп. Этот сорт диплоды не отличается вот такими большими листьями. Очень такие, посмотрите. Вот у нее чем она начинает взрослеть, и листья становятся большие. Вот какие, смотрите, прям вообще очень красиво смотрится. Она у меня не цвела, но вот первый раз она вот закладывает бутончики. Обязательно тоже выставлю фотографию, покажу вам. А это моя красотка, розовая, с волнистыми краями, сорт кудряшка. Вот тоже не знаю, как называется ее правильно сорт. У меня многие подписчики пишут, они помнят, когда я ее приобрела, и они меня спрашивают, не зацвела ли ваша кудряшка? Нет, она еще не зацвела, зато нарастила вот такие красивые формы. И я, кстати, узнавала про этот сорт диплодении. Он цветет поздно, он может зацвести поздней осенью, ближе к зиме. Так что я жду с нетерпением. Как только на ней распустится хоть один цветочек, я обязательно выставлю фотографию в сообщество. Или даже просто сниму отдельное видео по ней. Это моя желтая диплодения. Она цветет постоянно. Вот единственный минус, что у нее цветочки однодневки. Они не держатся даже и сутки. Даже меньше суток держится цветок. Но у нее, у нее столько много бутонов, что вот этого не замечаешь. Вот, если один отцветает, то на нем другой зацветает. И на ней иногда может появиться, например, 6-7 бутонов. То есть вот она э, цвела у меня летом. Очень обильно цвела. А сейчас как-то поменьше стало. Но все равно бутонов очень много. И листва тоже у нее такая более округлая. Вот у них у всех листья прям разные. И цвет такой, какой-то светлая зелень такая. Ну, красиво очень смотрится. Вот такая коллекция моих диплодений. Ну, я, конечно, на этом не остановлюсь, если будут появляться какие-то интересные сорта, я, конечно же, их постараюсь приобрести. И сейчас я расскажу, как я за ними ухаживаю. Ну, начнем с местоположения. Что диплодения вообще любит? Диплодения любит рассеянный яркий свет. Это первое. Второе. Она не любит большие горшки. То есть все по мере разрастания корневой системы. Третье. Полив. Я поливаю свои диплодени по мере пересыхания верхнего слоя почвы. Ну, примерно, наверное, наполовину. Это в летний период. А зимой могу дать просохнуть грунту полностью. То есть зимой нужно их поливать очень мало. Грунт я использую универсальный. Но раз в месяц я их поливаю водичкой, подкисленной лимонным соком. Поливаю обязательно только теплой водой. Из-под крана я не отстаиваю его. Иногда, конечно, я им устраиваю теплый душ. Но прежде чем устроить теплый душ, я просушиваю полностью горшок с грунтом, чтобы он был сухой. И тогда просто даже если и попадет водичка на почву, то ничего страшного не будет. То есть это сразу же и полив будет, и душ, и листики отмоются от пыли. Подкармливаю весенне-летний период. Ну, я использую удобрения для цветущих растений. С вредителями я особо не сталкивалась. Ну, так, иногда, может быть, на этой большой как-то клещик вроде нападал, но я сразу фитовермом обработала, и я больше не видела на ней клещика, и других вредителей я не видела. Укореняется теплодения очень легко, в тепличке. У меня вот этот черенок я укореняла сама, и вот этот белый. Есть видео на канале. Если кому интересно, можете зайти и посмотреть. Про зимовку. Ну, я лично такой зимовки конкретно не устраиваю. Потому что у меня и досвечиваю я их зимой. Ну, вот единственно сокращаю полив. Как я и сказала, полив скудный такой, знаете, зимой. И все. И, конечно же... Обрезки, вот эти усы, которые она выпускает, длинные, я их обрезаю и прекращаю удобрять. Удобрять я начинаю с февраля. Но это если диплодения не цветет. А если диплодения все-таки цветет, конечно, проливать ее чуть побольше нужно. И можно даже и подкормку внести. Так что не бойтесь, выращивайте такую красоту. Увидимся в следующем видео.